Нервный тик – это непроизвольное стереотипное движение мышц лица, иногда шеи, чаще всего в виде мелкого подергивания. Симптомы Мелкие подергивания мышц лица или шеи, характеризующиеся стереотипностью, например, быстрое и частое вытягивание губ трубочкой, частое моргание, кивательные движения головой, пожимание плечами, открывание рта. Они усиливаются при волнении, стрессах, во сне не наблюдаются формы, в зависимости от причины возникновения заболевания, выделяет следующие формы тиков. Функциональные, невротические, развиваются на фоне стрессов, эмоциональных переживаний. Органические, например, после воспаления головного мозга, постэнцефалические. По распространенности тика выделяют следующие его формы. Локализованный, при этом непроизвольное подергивание наблюдается в одной мышце. Генерализованный. Нервный тик затрагивает несколько областей – лицо, шея, голосовые связки. По характеру выделяют следующие формы нервного тика. Моторный – проявляется непроизвольными движениями. Вокальный – проявляется непроизвольными вскриками, хрюканием, шипением и так далее. Причины – двигательные стрессы внутри и межличностные конфликты, эмоциональные переживания. Последствия органических заболеваний нервной системы, например, энцефалита, лечение нервного тика, создание психоэмоционального покоя, разрешение всех внутри и межличностных конфликтов дома и на работе, возможна помощь квалифицированного психотерапевта, умеренные эмоциональные и умственные нагрузки, применение успокоительных препаратов, транквилизаторы, седативные, сбалансированное и рациональное питание. Прием витаминов группы В, А и Е Ежедневные прогулки на свежем воздухе. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если у вас есть чем поделиться, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.